Седьмого созыва Председателем общественного движения Дети войны Орехию Николай Васильевич Также здесь в зале присутствует Заместитель Председатель. Председателя народного курала НУРУ Николай Аркевич Депутаты государственной вернее, Народного курала Сангбалу Сергей И Бембееву Немергоряеву Спасибо. Значит, пожалуйста, первый вопрос. Я представлюсь, Коломаков Виктор Васильевич. Мой вопрос всех нас интересует. Мне лично и большинство из вас из вас. Кто нас будет защищать пенсионеров? Кто нас будет кормить? У врага самая сладкая месть, это когда мои внуки, мои сероя, мои правнуки, Будут резать своего прадеда, убивать. Само-садкомиссия. Я к чему этот разор веду? К тому, что мы теряем своих детей. Учим жить их по-американски. Это один вопрос. Теперь Второй вопрос. Нет, правда... Перспектива наша, нашего возраста. Мне не хватает 4 месяца до... Дитя войны. Но я все равно немножко так застал. Нас перспектива движения детей войны. Путь изгущается. Мы не имеем права передавать древнюю традицию. Когда меня учили, деды, бабушки меня учили, замку и говорили, это хорошо это плохо. Сейчас нас что, слушают? Не слушают нас. Большинство где слушает, но большинство не слушает нас мы теряем их, поэтому я хочу знать, нас отстраняют от воспитания своих внуков, детей, стараемся, но их привлекает легкость, это западная жизнь, а то что мы предлагаем, дедушка, бабушка, конечно, перспективы развития, что у нас, мрак или светлое будущее, вот что у нас ожидает. Ну, пока порадовать я вас ничем не смогу, в этом отношении вопросов нравственного воспитания. Ничего вот, за последние годы Дума не приняла ни одного какого-то закона по укреплению семьи, по э, развитию семьи, по увеличению рождаемости. Все направлено только на одно – на э, уничтожение народа. Я не оговорился. Действительно так. Несмотря на то, что придумал этот э, материнский капитал, но рождаемость не повысилась. В прошлом году смертность превысила 800 тысяч человек. Почти миллион мы потеряли. Это не виноват. Народ вымирает э, от сердечно-сосудистых заболеваний, 500 тысяч. 800 тысяч, э, вернее 300 тысяч умирает от онкологии ежегодно. Ну, а рождаемость с каждым годом снижается. Даже материнский капитал не помогает. Ну, потому что они думают наши руководители, что 600 тысяч – это большие деньги. Вы мне извините, пусть я на эти 600 тысяч всю жизнь проживу, я посмотрю, как у них получится. А у нас ребенку в школу собрать. 20 тысяч требуется. Где взять? Даже больше надо. Поэтому вот движения навстречу этому вопросу ну, практически нет. Только в прошлом году у нас наконец-то ну, убрали вот это позорное явление, когда 50 тысяч были детские пособия. Наконец-то их догадались, подняли хоть на нормальный более-менее уровень. Но, с другой стороны, всем неработающим, которые потеряли работу, обещали три минималки выплатить и не выплатили ничего. А детям оказали помощь, два раза по 10 тысяч заплатили за целый год, вот и вся помощь. А должны были выплатить не менее... 12 триллионов рублей, потому что люди потеряли работу, потеряли предприятие, потеряли довольно много. Но что касается нравственного воспитания, а тут и прогресса вообще нет. Мы едва-едва отбили. Я только вот получил около 60 писем из регионов по вопросам ювенальной юстиции, и был еще такой закон у нас об отобрании детей. Даже слово какое-то отобрание не очень красивые, звучные, но кто-то написал довольно интересный закон, что если ребенку угрожает какая-то опасность, то в 24 часа судья по непроверенным данным имеет право принять решение отобрать детей и забрать у родителей и отправить дом. В 24 часа. Это что такое? Это по какому-то доносу, справедливому, несправедливому, а может быть, сфабрикованному, могут детей отобрать, это нанести детям такую травму, родителям такую травму. Я понимаю, что всякое бывает. Ну что, вот вы живете в селе, у вас каждый день детей, что ли, убивают? Или каждый день родители издеваются над детьми? Ну, бывает какой-то там э, случай, это же непостоянно. И принимать какой закон, вот мы его едва отбили. Я считаю, что это отобрание детей, но это хотели отбирать нужных, богатым людям детей для того, чтобы их продать им или за границу. У нас же, мы сколько бились, чтобы детей за границу не, от, не продавали. Продают? Продают. И продолжают продавать. И продают их на запчасти, туда, этих детей выращивают, потом вырезают почки, печень, все что угодно. И это тоже есть все. И это мы никак перебороть не можем. И поэтому говорить о том, что какое то нравственное воспитание, а какое нравственное воспитание, если постоянно над родителями нависает то один закон, то другой. И то отобрать детей, лишить материнства, как угодно. Можно подумать, что у нас кругом одни идиоты какие-то живут. Зачем такие законы принимать? А потому что надо продавать детей. Вот Отсюда все это идет. И вот эти вот э, службы, которые занимаются этим, вместо того, чтобы укреплять семью, помогать этой семье, воспитывать детей, они наоборот вывели воспитательный процесс из школы. Говорят, учителя должны учить, а не воспитывать. А мне интересно, вот когда эти законы кто-то пишет, а он что, в школе не учился, как можно разделить воспитательный процесс от учебного? И как? Если ребенок хулиганит на уроке, то он никакой пользы ему этот урок не принесет. Поэтому без воспитания обучение тоже не получится никакого. Но я еще раз хочу подчеркнуть, вот мы вносили 8 законов по вопросам воспитания, образования детей, не проходят. Вот у Единой России есть какой-то Господь-Бог, который ей говорит, нельзя голосовать. Вот они не сами согласны с этим законом, а голосуют против. Но нельзя так. Да. Ну, я же вам сказал, почему против. А потому что командует сверху вот этот золотой миллиард государств, им надо угождать ущерб российским интересам и российскому народу тоже. Ну, может быть, я многословно слишком сказал, но это действительно боль всего нашего государства. Николай Васильевич Шапошник Иван Михайлович, председатель Районного Совета ветеранов войны и труда. Вот вашу информацию послушали. И напрашивается вопрос. У нас страна вроде бы есть и нет? Нет и нет. Денежки все туда, на ноги уходят, за границей, формируются там, офшоры, офшоры, все же. Но они что, совсем, вот как сегодня прозвучало слово, идиоты, не думают о своей стране, о народе о своем? Я на встрече ну это я не знаю, Бодадо, э, Мария. Я ей вопрос задал, почему вы лично голосуете против закона о детях войны, который вот, предлагали э, КПК Длинная пауза, потом у государства нет тени, а вам? Там вот, не помню, или в, июле, или в августе, кажется, или сейчас. Повысили депутатам зарплаты. Хватило денег? Ну, был такой момент. Длинная пауза и нач начала отвечать на другие вопросы. Пошла. Николай Васильевич, у меня вопрос э на основании этого. <coughs> Они конкретно... Чем мотивируют? и как мотивируют свое, свое голосование против детей в Ну, в смысле, закона против принятия закона. Что они говорят? Опять денег нет. Не держитесь. Это а один. один вопрос, Николай я прошу прощения. Если можно, второй вопрос. Работающие пенсионеры. Нет хорошей жизни идет человек пожилого возраста, а где-то кто-то на подработку. На подработку. Где по Пенсии, добавочки. Чтоб тянуться как. -то. Но почему индексации нет? Он ее заработал честным трудом. Он эту пенсию заработал. Кто ворует? У него из кармана прямо вытаскивают его пенсию. Почему ее не индексируют? как все? Еще... Ну, еще... Можно сказать или еще пенсии. Я прошу прощения, но пользуясь, что здесь Николай Евгеньевич, вот и, и к нему вопрос. Я присутствовал на общественных слушаниях, в, по исполнению республиканского бюджета за прошлый год, за 2020 год. В Листью, я не так давно, в не я министру я финансов задавал вопрос? 10% безводных в проюдинском районе. Практически это самый безводный район. 10% безводных. А, ну почему так? несправедливо, несправедливо. И за дорогу на Кормовое. Ростовчане свои планы сделали. нормально. А наши никак не насмелятся. Так министр, минутку, не перебивай. Министр мне ответил. В общем-то, все инструменты есть. Желание есть. Значит, первоначально они говорили, что нет денег. Теперь они уже не ссылаются. Я им доказал, что деньги есть. И есть, откуда их взять. Они не ссылаются. Но теперь аргумент другой. Что у нас слишком много льготников. И зачем отплатить У нас дети войны, обыкновенные пенсионеры. И обладают теми же льготами, что и все пенсионеры. Поэтому дополнительных льгот им не надо устанавливать. Они и так хорошо живут. Чего Греха таить, как сыр в масле катаются. Зачем э, дополнительно нагружать бюджет, если у нас не хватает денег на детей, на их питание? Так давайте лучше обратим э, эти деньги на детей, чем на э, пенсионеров детей войны. То есть они хотят выиграть на противопоставлении. Конечно, сейчас молодежь скажет, давайте трехразовое питание в школах сделаем, давайте. Аргументы совершенно ну, не, не, не заслуживающие внимания. Мы должны содержать пенсионеров, заслуженных в достойной жизни, а не заставлять их на старости лет работать еще и индексировать им пенсию. Ведь у нас дети войны это не Абрамович и не Оксельберг. Если они работают сторожами где-то и получают еще какие-нибудь 5-6 тысяч, то это хотя бы на лекарство И все. Но, как говорится, сытый голодный голодного-то не разумеет. Они не хотят уже даже слушать про это. Но ведь проблема есть. Если в 30 регионах такие законы приняты, значит, проблема действительно есть. есть. Но на, региональном, на федеральном уровне вот эти 150 миллиардов рублей – они платить не хотят, просто не хотят, и все. Я уже другой аргумент приводил. У нас, можно сказать, не осталось участников войны. Их осталось очень немного, им всем уже по 100 лет. Уже детям войны под 90 лет, а участникам войны – это их родители. У нас уже почти не осталось тружеников тыла. Значит, деньги-то сэкономлены. Им да, льготы не платят. Но ну, я ей говорю, ну эти деньги разверните на детей войны, и бюджет не пострадает от этого. Не пострадает. Ничего не хотят. Вот злоба, ненависть, животные к детям войны не позволяет им эти деньги находить. Ну, вы меня извините, я вам сказал, какие деньги у нас в стране есть. Вот они на универсиаду есть, на олимпиаду. 1 триллион 200 миллиардов потратили. Это бы на 10 лет детям войны хватило. Потратили. Вот на игрушки есть, а вот людей не уважают. А раз не уважают, то и мы не обязаны уважать такую власть, которая не заслуживает уважения из-за того, что в нищете содержит старшее поколение. И вот вы задали вопрос, а почему они не стали индексировать пенсию работающим пенсионерам? Это вообще... Ну, противозаконные, антиконституционные действия, так нельзя. У нас индексация пенсии проводится только потому, что инфляцию раздувает само правительство, и оно обязано компенсировать покупательную способность пенсии, для того, чтобы она оставалась хотя бы на том уровне, на каком она сегодня есть, на нищенском. А не индексируя эту пенсию, но заставляет людей вообще нищенствовать. И люди некоторые бросают работу, потому что он, получая 5 тысяч какую-то зарплату, теряет те же 5 тысяч в пенсии. Ну, выходит, надо бросать работу. От этого кто выигрывает? Да никто, на 5 тысяч молодые не пойдут. Зарплату не поднимут. Да самое-то главное. Нужды в этом нет. Вот после повышения пенсионного возраста, пенсионного возраста в фонде, накопилось 1 триллион 800 миллиардов рублей, вот эти деньги они обещали потратить на прибавление пенсии, а прибавления пенсии нет, вы сами знаете, что с 2000 года пенсии не прибавляется, она только индексируется, то есть она поддерживается на том уровне, в каком она была в 2000 году, и все, только и поддерживается ее покупательная способность. Пенсия ни разу не прибавлялась. Ну так потратьте эти миллион, триллион, восемьсот миллиардов на повышение пенсии. Пенсионеры бы сказали спасибо или отдайте эти деньги детям войны. Нет. То есть это какой-то фашистский режим, который содержит людей на уровне понцлабель. Вот такого режима в стране не должно быть. Вот мы разработали свою программу. Мы с этой программой идем на выборы. Мы отменим все это, если у нас будет большинство хотя бы оппозиционных партий. Мы отменим и пенсионный возраст. Он был совершенно необоснованно повыше. Мы вернем индексацию пенсии людям и выплатим то, что они не получили за эти пять лет. Мы вернем индексацию пенсии военнослужащим, которых тоже ограбили. И не только военнослужащих силовиков, всех ограбили. Только из-за того, что они индексируют им пенсию. Мы выплатим вклады, вот эти 14 триллионов рублей, которые накопили в Фонде национального благосостояния, да отдадим моих людям, которые утратили вклады советского периода. Отдадим. И золотовалютные резервы вернем. Они у нас в советское время были в стране. Сталин тогда, когда организовывался Международный валютный фонд, он выговорил себе, что... Советский Союз будет золотовалютные резервы накапливать, но они будут лежать в стране. И все. И дети ложки отложили. А сегодня нас заставили эти золотовалютные резервы разместить в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе. То есть они получили бесплатные кредиты от нас, а мы нищенствуем из-за того, что у нас нет денег. Разве так поступают национально порядочные люди? Нет. Так не поступают, так не поступают, только оккупанты. А, э, я Секундочку, я отвечу думаю, что вопрос, который задан в отношении, в отношении значит, дороги по кормовому, она, она предстоит на контроле, но, к сожалению, на сегодняшний день движения в этом отношении нет. Мы поднимали этот вопрос. На уровне правительства, на уровне главы республики, значит, необходимость проекта документации, на сегодня день район как бы не имеет э, возможности сделать проектственную документацию. Насколько я по понял, она, значит, пока в этом году, значит, э, с учетом узнаете, да, национальный проект безопасной дороги, значит, кормовой, э, часть корм... дороги на кормовой, значит, имеет в часть республиканской, значит, она пока не сделана. Но, по крайней мере, мы в этом отношении двигаемся. Но я хочу сказать другое, что фракция КПРФ в Народном Урале, выполняя, значит, доказ жителей правительства района, мы, в общем-то, работаем. Я хочу сказать, что, видите, освещение и, значит, освещение идет по дороге, это вы думаете, что просто так это значит, Я вам скажу, что бывший депутат Народного права Республики Алмоги, Владимир Судмила Ивановна, вы знаете, у нас в Куртензе, она его проводила в течение пяти лет, она бомбила значит дороги, называется называется, да, по-моему, он занимался на значит, о том, чтобы необходимо значит, и федеральные программы в отношении дорог выполняли. Ну, имеется в виду, значит, что мы значит, сделали большую работу и провели, произвели капитальный ремонт, значит, РПНД, значит, многие жители просто в Римске просто не знают об этом. Вот перед вами сидит депутат Государственной Думы в 2016 году, Алексей Николай Васильевич, я его специально при, при, привез и мы пошли значит, в этот респонсер, несчастный респонсер, скажем, с несчастными людьми, он посмотрел, в каком он состоянии был. Он пошел в ужас. Туалет, дырка в полу. Значит, вы представляете, что это больные люди? Там прачечная, красивая. Да, прачечная, значит, пробита настрой, значит, затекает, электрика вся разбита. Значит, люди, значит, в изоляторе, мужчины и женщины в одной комнате. Представляете, что там творилось? В палатах в палатах человек просто по полу не может пройти, потому что она запиты кроватями, значит, для того, чтобы пройти к своей кровати, она находится возле окна. Человек встает на кровати, по кроватям идет и приходит к своей кровати. То есть переполненные, переполненные палаты полностью, все, что может заставлено, было заставлено. Мебель была там, Вы мне извините, такой мебели, наверное, еще до революции наших э, больницах не было. Вот то, что он увидел, он написал в газете «Право». Все написал, в каком состоянии, уже в каком состоянии находится в больнице. В то время было там, находилось больше, по-моему, 200, больше 200 человек, по-моему, Николай Николаевич, так? Значит, и мы посмотрели, конечно, это было. И, в принципе, тогда принято было решение, э, звонили, значит, и за здравоохранение Российской Федерации, значит, я получил нагоня о том, что я поднял этот вопрос, значит, а, а о там были какие-то претензии, но мы сказали, это вопрос необходимо решать. И в 2017 году было первые 22 миллиона выделены из, из, из бюджета значит, республики для того, чтобы сделать проект с документацией. Общая она вошла где-то в средилах 70 миллионов капитала Но, к сожалению, на сегодняшний день он не доделал, там надо заниматься этим, таким РПНД. Вот. В общем-то, в принципе, мы помогали значит, вот здесь, в музыкальной школе помогли, значит, и в принципе, просто мы со своей партийной казны, партийной казны значит, так, выделили деньги для того, чтобы отремонтировать прачечную РПНД. Потому что просто невозможно было, там людей просто поубивало. То есть там крыша наслоить, дочь дождь пойдет и она электричество откараслят и вы знаете, что там стоят стиральные специальные машины стоят, правда они старенькие. Вот поэтому в отношении По воды. поколения водителей. Да. Поэтому вот вы представляете, что маленькая фракция партия, которая в общем-то сама сегодня каким-то чудом, значит, там провивается с помощью, значит, центральной комитета, значит, взносах наших мизерные взносы оплачивают наши коммунисты, тем не менее, мы стараемся помочь облегчить, скажем, жизнь наших людей. Вот на Николая Васильевича, хочу сказать, он сегодня читал, он про скромный человек, но он, значит, в 2016 году пообещал, отремонтировать в Лагане гимназию. Значит, написал письмо в президентский фонд, и оттуда были выделены 17,8 миллионов рублей на капитальный ремонт гимназии. Эта гимназия полностью была отремонтирована. Но ну, Единая Россия почему-то сказала, что это они как бы, выбили эти деньги. Ну, мы сказали, ну, ради Бога, пусть будет и так. Вот э, о том, что фракция, э, вы знаете, ветераны войны, принятый был закон такой на республиканском уровне. Это тоже инициатива была коммунистов. Инициатива коммунистов была, значит, копию знамени Победы в республике Камныки поднимали на всех воинских праздниках, значит, в том числе 9 мая. А в этом году и в прошлом году, значит, на 9 мая, по-моему, Николай Николаевич нес его. Сам носит каждый год. Но нас всех, сельские мусульманские здания, район мусульманских зданий, это знамя не поднимается. Я не понимаю никак. Чего стедиться-то? Слава своих деду и отцу, что ли, стедиться? До сих пор это непонятно. Вы знаете о то, том, что, например, ну не все, наверное, знают о том, что мы были инициаторами закона. «Дне памяти» й кавалерийской дивизии. И вот сегодня Николай Васильевич говорил, мы пять лет били, что приняли на республиканском уровне закон о детях войны. Пять лет! Вот здесь вот говорю, 9 раз значит, на сегодня лежит закон на федеральном уровне, а мы пять лет били этот закон и, в принципе, его пробили. В прошлом году, а в этом году, в апреле месяце, значит, мы дополнили там. там просто ежегодно было по 2000 к 9 мая, мы добились того, что, ну что мы а, ведем. давайте же ежемесячно выплачивать нашим э, детям войны, хотя бы по 500 рублей, ну это был какой то подспорье. Хотя бы они бы осознавали, что их наконец-то признали детьми войны. Поэтому многое мы делаем, в принципе, отчитываемся и все, все делаем. Но на сегодняшний день, когда Николай Васильевич говорит, когда приехал сегодня с отчетом, у нас пошел съезд, Буквально на днях прошел съезд, и мы на своем съезде выдвинули э, кандидатов в депутаты в Государственную Думу. А хочу вам объявить о том, что Николай Васильевич возглавляет группу территориальную, которая в Волгоградская область, Калмыкия и Астраханская область. В этой группе находятся представители и от Калмыкии. Вот перед вами сидят два молодых человека. Это Значит, сын был Сергей Александрович, он сидит, наш парень, вот. ветеран как интересный он ветеран Великой Отечественной. То есть он человек, который приранее ветерана Великой Отечественной войны, прошел значит, войну, к сожалению, в Чечне, был механиком водителем и, к сожалению, значит, эта машина была взорвана. Значит, и Сережа очень долгое время проезжал в госпитале, он сегодня является значит, инвалидом первой группы, у него нет руки, а второй группы, извините. первый группа машины не заводить, а он одну руку в машину ловит еще, с ногой и у него и голова. Значит, представьте себе молодого человека, который в таком раннем возрасте значит, попал в такую переплет. Он огражил орденом мужества. Я его знаю с детства, мы жили в одном квартале. Значит, э, после этого, я хочу сказать, что, понимаете, человек не потерял вот, интерес к жизни. Он закончил высшее, получил высшее образование инженера. В Коммунистической партии он пришел вместе со мной. Это в 16 лет он находится вместе со мной. Мы прошли путь, вот 16-летний, значит, его знают республики. Он сегодня является депутатом Народного хурана Республики Калмыкия. Заместителем председателя комитета по, значит, по законодательству. Много работает. До этого был депутатом городского собрания. В городском собрании очень активную позицию занимал. Значит, и вот Его соседи на одной улице растут, вот в листе, в сторону дружбы, значит, ему всегда благодарен тому, что он добился, что провести канализацию, понимаете, канализацию, которую годами действует, он Значит, добился того, что выделили деньги, построили канализацию, и люди, в принципе, уже поблагодарили. Человек очень активный в жизненной позиции, значит, его уважает у нас в парке значит, за пределами значит, э, города листы, имеется в виду в республике. Мы пришли к мнению, что именно такие люди должны значит, представлять республику Калмыкии, наши высшим законодательным и представительным органом нашей власти. Я думаю, что вы поддержите его. и во время выборов 19 числа вы придете к урну, значит, вы за него. Еще один молодой парень перед вами тоже сидит, я хотел бы представить. Значит, Угушиев Санал Вальяревич, первый секретарь э, Китченировской районной комитетной партии, значит, руководитель, лидер движения нашей Халмики, он, вы часто, наверное, кто смотрит э, передачи онлайн, э, он там является ведущим всех передач, эти острых проблемных передач, которые не скрывает, показывают всем людям в республике, не только люди в республике строят и э, смотрят, и за пределами республики. И в том числе значит, смотрят и власть, которым четко, ясно говорят, где они, как бы скажем, нелисоприятно так сказать, выглядят и показывают, это проблема животноводства, это проблема опустынивания, это проблема проблемы с водой. Люди людях в районе, вот мы значит, на слушаниях, Значит, я поднимал вопрос, а когда мы вопрос решили, значит, с водопроводом Ведь проблема водоснабжения при района, она еще советский советских времен. Вы помните, когда еще по сам подмышку говорят, вот все, значит, все подземные воды здесь выкопали, все сделали, все. Верховка, как есть холодцы были более-менее, сейчас вот меня родники все высохли. Вода, значит, не поступает, и сегодня более глубже, там вода просто, подземные имеются, воды эти верховые они э, горькие, и прицепить их невозможно. Даже у нас животные его не пьют, поэтому это вопрос остро стоит. Э, буквально э, вчера мы разговаривали с главой вашей, вашего района, она сейчас сказала, вот, звонили мне люди в Пютерский район, значит, что у вас с водой? Ну, пока, говорит, э, э, дивная, не закрывает значит, а, в высоте своей, пока дает воду. Я говорю, по хамару Хамуруга тоже, говорит, там, в принципе, вода пока нормальная есть. Я, говорю, ну, а когда же все-таки вопрос будет решаться? В этом году выделили средства для того, чтобы мы, значит, постепенно-постепенно хоть воду какую-то поднимали с земли. Но, к сожалению, пока нет. Получили вы, значит, 2,5 миллиона, которые вы должны были отремонтировать скважины, водоводы и все остальное. что получили, к сожалению, это мало. Сегодня мало. И на чем положить, сегодня в Египетском районе вообще нет воды. Потому что тот водопровод хваленый, водопровод, который со Сараповского края идет, он прорвал его, значит, и вода в их в не поступает. Хотя, к сожалению, эту воду, она техническая вода, ее пить нельзя. Но люди ее пьют, потому что другой воды нет. А сегодня вообще прекратилось, я не знаю, может быть, на сегодняшний день какую-то а, провели, а, аварийную работу, значит, и вода пошла, но, к сожалению, пока вопросы эти стоят. Вчера буквально на совещании пришли женщины поселка Аршан. Пришли, рыдают, когда говорят, просто женщина не может говорить. Она говорит, ну второй день сидим без воды, у меня двое детей маленьких. Вторая женщина, значит, многодетная, 7 детей. И вы представляете, у нас нет воды, ни не в колодце нет воды, в связи с тем, что в бассейне можем подать, в связи с тем, что 5 из пяти водовозов Два водовода сломаны, и просто люди в этой жаре не успевают. Очередь большая, и они не знают, что делать. Вот такие проблемы, они существуют. И, естественно, конечно, люди идут туда, где их выслушают. Вчера были был приемы Николая Васильевича значит, почти весь день. Весь день мы провели приемы значит, и встречи. И, в принципе, мы что удивились, от чему? Обычно на эти встречи вот сидят люди старшего возраста которые жили в Советском Союзе, знают Коммунистическую партию, значит, там служили, работали, значит, поднимали экономику республики Калмыкия, знают все проблемы, которые существуют значит, у нас в республике. Молодежь как-то вот, ну еще скажем так, 45-50 лет, там, может быть, там, 35 лет единиц ходили. Значит. На сегодняшний день в партию приходят совершенно молодые люди. Вот посмотрите, с нами сейчас ребята здесь находятся, значит, это вот он совсем молодой парень. Ему еще 20 лет нет. Значит, он сегодня закончил техником, вступил в партию, значит, так сегодня работает. Он на сегодняшний день является депутатом района муниципального образования Синского района. А кстати, избрали его, и в родном селе избрали, и в районные депутаты избрали, одновременно сразу избрали. Но мы, значит, решили, что-таки молодому человеку необходимо пройти школу, значит, депутатство и все остальное. И он сегодня работает. И таких постепенно наращивается. У вас в районе. Такие ребята есть, их надо привлекать, чтобы они работали. Сегодня-завтра, значит, мы должны будем а, уходить на отдых. Как сегодня говорят, значит, вы вот сидите на отдыхе, мы тоже будем уходить на отдых. Нам необходимо привлекать молодых людей, патриотов, которые сегодня болеют за свою республику, за свой родной край, за тех жителей, которые вместе с вами, рядом с вами, с ними живут. Я считаю, что таких ребят в, в правительственном районе, их очень много. Необходимо просто найти к ним подход, объяснить, и желательно, конечно, чтобы они на эти встречи приходили. Но это задача нашего общества с вами. Я думаю, что мы вместе с вами сможем, так сказать, привлечь, чтобы они нам помогли значит, в тех проблемах, которые остро стоят и перед жителями Привинского района, и перед жителями республики. Я немножко так расширил свой вопрос, чтобы еще, так сказать, не брать слово и продолжать. Если есть вопросы сейчас, тогда, пожалуйста, мы продолжим. Ну, у меня вопрос к Николаю Васильевичу. Николай Васильевич, наш район один из беднейших и выбирающих районов в республике, а республика Калмыкия входит в пятерку самых беднейших регионов Российской Федерации. И у нас, я уже два или три раза поднимал вопрос по поводу закрытия санкт в условиях необъявленной бактериористской войны закрыть санкредстанцию в районе – это преступление. Я так и говорил на районной сессии, но этот вопрос не решается. Второй момент. По поводу инфекционного отделения. Инфекционное отделение у нас находится вместе с детской больницей и э, это, зубный врачом. Так? По закону, по санитарным нормам, она минимум пол километра, а то километр должно, должно быть до села. И, также принимал вопрос восстановить инфекционное отделение. И также у нас э, это, плохое положение с специалистами, медицинскими работниками. У нас отсутствуют терапевт, ирухт, э, э, окулисты, э, лор. Многие э, ну, специалисты у нас операции э, этого, не проводятся. И, и у меня у вас... Вопрос к вам. Какой вы видите ситуацию и состояние российского положения, которое, по-моему, все-таки на всей территории Российской Федерации? Ну, президент Путин сказал, что мы войдем в пятерку. Ну, вот вы уже в пятерку вошли в самых беднейших регионов страны. Я думаю, что эта пятерка ожидает и всю страну, потому что в стране проводится оптимизация, так называемая. Это же не только у вас. Вот... В прошлом году, когда наступил ковид, президент выступил по телевидению и сказал, что врачи, работающие с ковид-больными, должны получать 80 тысяч рублей в месяц. Потом поправился, сказал, что и весь медперсонал должен получать, но не сказал, где брать деньги. Поэтому решили очень просто. Взяли на 30% и сократили врачебный персонал, а их деньги отдали работникам, которые работают с ковид-больными. Ну, в результате пострадало здравоохранение, а проблема решена не была. В это же время взяли, упразднили во всех больницах инфекционные отделения и отдали их под лечение больных ковидом. А в Москве нашли одну инфекционную больницу и стали свозить всех инфекционных больных туда. Там теперь все переполнено, в коридорах стоят койки, в этих в синях тоже, палаточный городок разбавили. Вот так. Что касается вашей ситуации, но ну, это все оптимизация, денег нет, начинают сокращать, сокращать, сокращать. Вот я вам говорил, что у нас 14 триллионов рублей из бюджета взяли и отдали за границу. Отдали Фонд национального благосостояния, а он размещен за границу. Вот эти деньги... Да, эти деньги должны были ну, вот, быть запущены на содержание станции, инфекционных заболеваний, строительства, ФАПов, в общем, развития здравоохранения. Но поскольку денег нет, и сегодня в регионах, вот я вам скажу, вы говорите, пятерку бедных. Да, у нас не пятерка. У нас, если в 2005 году было 22 региона донора, а все остальные были на дотации, то на сегодняшний день осталось 9 регионов доноров, все остальные на дотацию федерального бюджета. Но ведь и бюджет изменился. Если раньше бюджет, все доходы в регионах делились пополам, половина региону, половина федеральному правительству, то теперь 70% достается федеральному правительству и только 30% региону. Сегодня задолженность наших регионов, то есть дефицит бюджета составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей, то есть это недостаток бюджетных средств, вот почему сокращают санэпидстанции, больницы, ФАПы, потому что не хватает средств это эти дефициты. И еще долговые обязательства, то есть регионы вынуждены были набрать коммерческих кредитов в коммерческих банках и эта сумма составляет 800 миллиардов рублей тоже. Безнадежные положения. Но зачем же мы из бюджета вытащили 14 триллионов рублей? Ну отдайте эти деньги назад. 2 триллиона на дефицит и 800 миллиардов погасите задолженность. Не хотят. Ну а из-за этого вот происходит то, что происходит. Я вам так скажу, что за эти последние 30 лет у нас было 12 тысяч больничных учреждений. Сейчас осталось пять с половиной. Это больницы ликвидировали. Значит, у нас было кое-какое место в больницах. Два с лишним миллиона коорд. Сейчас остался миллион. И вот еще 160 тысяч ковидных прибавили в Палаточных городках. Все. Это что, хорошо или плохо? Это плохо. А кто делает это плохо? Вот наша власть. Под руководством партии «Иземий России». Но ну, так они должны, наверное, отвечать за это. У нас что? Количество больных уменьшилось? Нет, он нас троечный статистический сборник увеличилось. Тогда зачем? Ликвидировать здравоохранение. Зачем? А ответа на этот вопрос нет. Просто таких людей гнать от власти надо палкой, а не голосовать еще за них. Вот мы сегодня посмотрели статистику, Но ну, сейчас делается рейтинг политических партий, Какая партия сколько набирает очков? За Единую Россию готова проголосовать 20%. Это мало, конечно. Но это сегодня такие рейтинги дают. К сентябрю месяц, поднимется до 70% за готовых. А как? Пенсионный возраст повысили. За кого же еще голосовать? -то? За Единую Россию. Может, совсем пенсия решат. Тогда подобольствие получу. Но, тем не менее, 20% это, наверное, те кого успели привить. Прививка для голосования за единую Россию. Все так и будет. Я обижаться не стоит, потому что эта власть, она способна только разрушать. Созидать она не способна. Вот даже, наверное, и у вас ФАПы строили, фельшерско-акушерские пункты. Да, премьер-министр премьер -министр похвалил, что в прошлом году 300 ФАПов построили. А строили хорошие папы. Ничего не могу сказать. Но половина из них до сих пор на замке. Нет специалистов. Специалисты либо ушли на пенсию, либо за 15 тысяч работ не хотят. И найти не могут. А привезти из города жилье надо предоставить. Предлагает миллион, но никто этот миллион не берет, потому что на миллион сегодня ничего не сделаешь. Вот и все. То есть, вот, даже при царе и то понимали вопрос, что если учителя посылают на село, то его обеспечивали жильем, достойной зарплатой, дровами. Община обязана была снабжать его продуктами, дровами, чтобы понимали тогда, что учитель некогда ему в лес за дровами ходить, он должен проверять тетрадки, вести неклассную работу. Даже тогда это понимали. А сегодня не понимают. Вот этим 122 законом отменили дровяные льготы, отменили эти водяные льготы в общем ну, те льготы, которые были по благоустройству все отменили, говорят да вы что, какие дрова у нас давно газ, электроэнергия вы, дрова, зачем учителям дрова в Москве, наверное, не надо да и то, в некоторых районах надо еще дрова пока, а вот в сельской местности извините, у нас газификация только на 65% проведена а 35% людей этого газа еще не нюхали. Поэтому дрова пока еще нужны. Это только в московских кабинетах они не нужны. А вот здесь они, к сожалению, нужны. Да и газификация сегодня не всем по зубам. Она в миллионы уже обходится. Сейчас вот разработали программу, сказали, что будем бесплатно газифицировать. Но только внутренние вот газовые приборы – это э, за счет Самих людей, а вот эти газопроводы высокого, среднего и низкого давления, это будет за счет «Газпрома» делать. Ну, посмотрим, как это будет, потому что у нас говорят одно, а на деле получается совершенно прямо противоположное. Так, ну еще вопросы? Да, пожалуйста. Еще раз извините, я прошу прощения. Николай Редневич, я по поводу опять же, пользуясь вашим присутствием, по поводу, по вопроса воды, по воде. Ну, что-то нет надежды, что у нас скоро в скором будущем будет вода. Я подтверждаю, очень сложный, очень сложный вопрос, конечно. Из Димного водовоз 1200-1500 стоит. По поселке Парамайский э, 2-2,5 тысячи водовозов привезти воды. А что, если это же количество воды, столько же кубов, за год отпущенных и вывезенных водовозами из Димна? Ну, кинуть шланг, установить где-то на водоканале на бывшем и, или на краю э, села. И это же количество воды пусть старопольчане нам отпускают. Ни больше, ни меньше. Мы им очень благодарны. Я на всех встречах, когда бываю в Дивном, всегда их благодарю за воду. За воду всегда их благодарю. Может, я, может, не технически так сложно может решить, потому что э, мальчик первый, второй там все это дело преодолели. Но мне кажется... В наше время можно решить вопрос при желании, а потом уже вода там будет, когда, основной вопрос решит, я, я так... Спасибо. Спасибо. Я, так понял, я так понял, вы хотите квотировать, то есть мы должны договориться с судиевным, чтобы квоту, со Старополя, со Старополя квоту закрепить, и чтобы мы тот объем воды, который необходим, ну что, посчитать? И заквотировать договор, да, составит договор, значит, и каким-то образом этот вопрос решить это на уровне условно говоря правительства или муниципальных. Хороший вопрос. Я понял. Значит, э, я хочу вам сказать, дело в том, что у нас э, один э, из депутатов Народного хора Республики Аллыки является вод Водоканала. Я себе посоветую как специалистов, значит, потом мы выйдем свои предложения на правительство Республики Калмыкия, значит, так, и постараемся. Я думаю, хороший, кстати, вопрос. Совершенно верно, совершенно верно. То есть поддержать к тому, когда пока большая вода придет, если она, конечно, придет, с учетом того, что у нас сейчас проблемы с этой водой. Но вопрос очень хороший. Я думаю, что э, предложение хорошее. Я просто берусь, я за эти вопросы, потому что мы уже, вы сами знаете, несколько лет занимаемся этой проблемой. У нас движение, так сказать, есть, но не так, как мы хотите. Вот, по этим квитанциям. А ну вот это такие нам квитанции присылаются или Это сняли без разрешения. У меня ивали первой группы. С пенсии сняли. Вот. А, это за копряминг. Да, да, да, да. Ну да. ничего не могу поделать, закон прибыл. Как он такой? Ну, <клес> с инвалида они могут вот здесь две тысячи, а тут восемь тысяч. Это с пенсии снимают. А льгот, Я... льгот ни у кого нет, мы боролись против этого закона. Мы приняли закон половинку а, Значит. Можно освобождать от этого налога. Только 80 граждане И кто, если Российской Федерации принимает такое решение. А в Калмыке, насколько я помню, по-моему, такого решения. Ну, четырехквартирные освободили. Даже и по выплачиванию я не подумали, они выплачивали. Ну, к сожалению.. Это я... только, вот если мы придем к власти, отменим мы это все, но потому что но это поборы. Они без ремонта отдали вам эти валюты, это... а теперь это... еще требуют, что вы Я не плачу. Опять мы работают судебные приставы, и опять вот это будут снимать никак. Он инвалид первый, третий год уже. Я, я так человек, который с этого района, знаете, да, жители, мы, конечно, будем посмотреть. Вот на сегодняшний день сейчас вот капитальный ремонт делают педагогенской школы, вот сейчас вот футбольное поле ставим вот по Перуамайес, то мы Мы же, в принципе, не говорим, кто это делал. В принципе, конечно, все идет на А мы говорим, а мы говорим, потому что возможности, которые существуют, которые есть, там мы договариваемся. Мы говорим о том, что мы, надо, необходимо, нам необходимо 2-3 объекта, которые наши, мы с людьми работаем, нам необходимо что-то сделать. Что а там, конечно, мел, по мелочи, там, ну, тысяч, значит, примерно 50-100 тысяч, тысяч рублей. Мы, конечно, стараемся помочь, двинуть и все остальное. Но, в первую очередь, конечно, писать в себе такую развалину, люди, дети. Дети, да, да. у нас живем, сейчас самые такие. Она живет самый холодный, все остальное. Ну, мы да. так посмотрим, давайте мы Ой, поможем. Спасибо. Вот мы РПМД когда, у -у -у. Значит, РПНД, она, РПНД, она, РПНД. она на сегодняшний день, значит, Григорьевна говорит, давай, я говорю, да я, я Григорьевна, да как ты быстро все забываешь? Я, я, ты думаешь, что это Вообще деньги просто упали тебе с неба? Да, И там да. значит министерство. Так ты мне скажи, что же 20 лет на капитальный ремонт не делает. Да, Раз да. вы говорите, что на вопросы. Ой, Ой ну, спасибо.